Всем доброго дня, с вами Алексей Федорцов И в этом видео мы рассмотрим наиболее частый, наверное, вопрос Один из наиболее частых вопросов по таргетированной рекламе Facebook и Instagram С которым ко мне обращаются как и заказчики, так и начинающие таргетологи И даже застоявшиеся таргетологи, которые уже имеют такой пул клиентов Ну, Правда, работают без команды сами и вопрос звучит следующим образом. А какую стратегию максимально эффективно по цели именно в таргетированной рекламе Инстаграм выбирать в рекламном кабинете Facebook? Как вы знаете, их несколько. Да? Охват, трафик, лидогенерация, конверсия и еще ряд других, которые мы подробно сейчас рассмотрим. И рассмотрим также плюсы и минусы этих стратегий. Забегая немного вперед, расскажу, что основном два, две цели в рекламном кабинете – дают максимально эффективный результат. И мы детально рассмотрим, почему это происходит. Рассмотрим это на примерах наших клиентов. Может быть, зайдем в парочку рекламных кабинетов. Да, скорее всего, так и сделаем. Чтобы продемонстрировать текущую ситуацию в некоторых наших проектах. Где я наглядно покажу, каким образом и почему одни цели работают лучше, другие хуже. И каким образом все это увязать с рекламным бюджетом. И вашими целями по продаже. Итак, поехали. Итак, рассмотрим, каким образом мы можем выбирать цели в рекламном кабинете Facebook для торгированной рекламы, рекламы Facebook, Instagram. И каким образом она влияет на эффективность. Давайте я сейчас открою демонстрацию экрана на примере рекламного кабинета. И где мы можем увидеть типичные цели, которые ну, вы как специалист, либо как собственник бизнеса можете видеть в рекламном кабинете при создании рекламной кампании. Сразу скажу, что мы здесь не будем рассматривать настройку таргетированной рекламы через смартфон, потому что это очень урезанная версия. Той рекламной системы которую мы сейчас наблюдаем перед собой то есть мы будем разбирать именно рекламный кабинет facebook и его цель и здесь вы видите что есть нам предлагают сразу узнаваемость рассмотрение конверсии и списки тех целей которые мы можем применить ну естественно их нужно настраивать в соответствии с теми данными которые у вас есть что я имею в виду? Я имею в виду, что если у вас есть сайт, а, и трафик на него имеет нормальную конверсию, то есть достаточно конверсионный продающий сайт, откуда вы получаете лидов, если ваша цель получения лидов, а не подписчиков, допустим, да, если вы продаете не через переписку, это тоже отдельно рассмотрим, а, то в ваших интересах использовать а, его, да, трафик на сайт. Если у вас сайта нет, в принципе, его нет как такового, да, либо вы планируете, либо уже используете аккаунт Инстаграм, либо Litform. Для того, чтобы генерить себе потенциальных клиентов, это у вас получается, то нужно уделить внимание сюда. Просмотрим поподробнее. Да? Что касается узнаваемости. Сейчас паргетологи, начинающие и старенькие, может меня даже особо не слушать в этом разделе, потому что ну, я буду рассказывать прописанные истины которые для вас понятны, да? рассказываю для тех, кто не в курсе. Да? Узнаваемость бренда и охват говорят сами за себя. То есть это две стратегии, которые нацелены на максимальный охват, ну, максимальный в рамках вашего бюджета. Охват, чтобы показаться целевой аудитории, то, которую вы выбираете. И это можно назвать, отнести больше к медийной рекламе, Которая позволяет узнать о вас, да, но это стоит на несколько шагов дальше от целевого действия получения лида, либо заинтересованного клиента. Потому что стратегии, которые вы видите дальше, то есть это рассмотрение и конверсия, да, они предназначены для того, чтобы максимально работать на эффективность, которая приближается к. Получению лида, получение заявки, получение подписчика и так далее. Вот. А в узнаваемости бренда и охвата, тут реально идет речь о узнаваемости бренда. И э, в некоторых случаях эти стратегии хороши при ретаргетинге на широкую аудиторию. Но для того, чтобы получить лидов и им продать в ближайшее время, скорее эти стратегии не подойдут. Совсем не подойдут. Итак, двигаемся дальше. Да. Цель трафик. Когда и при каких условиях ее максимально эффективно можно использовать? А тогда, когда вы не умеете настаивать на конверсию, либо у вас, в принципе, сайт предусматривает то, что конверсию очень сложно сделать, да, либо есть какие-то сложности с созданием целей конверсии в рекламном кабинете Facebook, таргетологи меня поймут, да, и начинающие особенно, А когда вы не можете выбрать цель, конверсии, Потому что вы не понимаете, либо не настроили, либо нет возможности настроить. Такое тоже бывает. Цель конверсии. Допустим, на обучающий портал, да, где четко не может цель конверсии отследить. В силу конструктивных особенностей страниц посадочных, куда вы направляете трафик. Далее, вовлеченность. Вовлеченность. Она больше подходит для продвижения постов, э, тех, которые уже опубликованы, да, потом, э, чтобы вовлечь людей в посты. Но опять же, здесь с этой стороны, э, вот э, если смотреть, то, допустим, наш клиент, э, которого мы сейчас ведем, э, магазин одежды, да, в котором продвижение постов с помощью цели вовлеченность имеет место быть. Но мы это не применяем, потому что мы придерживаемся слегка другой стратегии. Да, но когда ваша задача Показать пост, который по вашим э, метрикам уже показывает хорошую эффективность, это одна из целей, которую вы можете использовать. Но опять же, трафик даже более результативно показывают э, статистику, чем э, вовлечен. Э, установки приложения. Если вы занимаетесь приложениями, то э, вот сюда вам и дорога. Вот. Но сейчас мы это не будем рассматривать, потому что большинство бизнес-моделей, с которыми мы работаем, они не онлайн, да, это на офлайн бизнес, цельные ну и на некоторый инфобизнес, которым мы занимаемся. А, просмотры видео. Здесь, если у вас есть конверсионное видео, и если вы понимаете, что видео ваш хорошо конвертит, это пригодно в тех случаях, когда вы уже тестировали какой-то видеоряд на YouTube, в таргетированной рекламе с помощью лидогенерации, с помощью цели конверсии. Понимаете, что у вас прет видос, да, он конвертит, то имеет смысл использовать эту стратегию как одну из дополнительных, да, для просмотра видео, потому что у вас уже есть статистика, с помощью которой вы можете понять, что этот видос конверсит, конвертит, то есть там на 100 тысяч просмотров он дает столько-то лидов, и вас эта цена льда устраивает, то вы можете его использовать однозначно. А, естественно, принимая во внимание нюансы своей целевой аудитории. А, генерация лидов. Великолепная цель а, стоит на, практически на первом месте в, во всех наших проектах, а, наряду с целью конверсии. А, чем хороша эта цель? Это то, что с помощью инструментов а, Facebook, а, с помощью лит-форм, так называемых, где человеку необходимо свои контактные данные просто вести, не переходя на другой сайт, а, это очень хороший инструмент лидогенерации, где... При поступлении заявки ее будут прозванивать, обрабатывать, либо отправлять ее в чат где автоматически будут а, квалифицироваться эти лиды, либо дожиматься до продажи, в зависимости от вашей бизнес-модели, опять же, Вот почему этот формат хорош? Потому что он дает контактные данные сразу. А, есть некоторые даже преимущества перед хорошими лендингами, потому что конверсия SlipForm хорошая. Есть, конечно, небольшие опасения коллег-маркетологов и собственников бизнеса, которые сталкивались с этой моделью генерации. Она похожа немного на квизы, да? но если у вас не проработана целевая аудитория, не проработана предложение, и вы используете этот формат привлечения клиентов, то берегитесь холодного трафика. Если вы понимаете, каким образом утеплить трафик еще до попадания на литформу и находясь на ней, то, пожалуйста, используйте. Это те стратегии, которые используем мы максимально эффективно. Ну, что далеко ходить, давайте сейчас продублируем вкладочку и посмотрим буквально соседний рекламный кабинет, который сейчас у нас идет в работе. Это мы сейчас в одном кабинете находимся. Сейчас, секундочку, перебежим быстренько в другой. Ну вот, допустим, вот этот рекламный кабинет. Здесь используется исключительно лидогенерация, Давайте посчитаем максимум. Видите, у нас 543 лида пришло. Порядка двух месяцев мы работаем с этой компанией. Средняя цена лида вот 6,9 долларов. И мы получаем очень хорошие результаты. Уже с этого трафика есть несколько продаж на сумму больше полутора миллионов рублей. При расходе вот таком. Имейте в виду. Вот. Вернемся к этой картинке. Да? То есть это яркая иллюстрация того, что эта стратегия не только максимально эффективна при правильном использовании, но еще она довольно проста, да, если знать и некоторые тонкости и нюансы. Если вы начинающий таргетолог, если вы собственник бизнеса и собираетесь самостоятельно настраивать рекламу, пожалуйста, изучите этот инструмент очень подробно, потому что он может дать вам очень большое количество хорошего сайта, который очень хорошо конвертируется в продажу. Более 60% проектов у нас идет по генерации лидов с помощью таргетированной рекламы Instagram параллельно отправляем трафик. только Просто на профиль Instagram параллельно направляем на сайт, конверсию, да, когда сайт пригоден для того, чтобы направить на трафик, он конверсионный. Но об этом я уже говорил. Переходим к рассмотрению следующей цели, это сообщение. Когда удобно их использовать и что это вообще за формат, если вы об этом не знаете. Да? Вот формат сообщения предусматривает сообщение в директ. Instagram, сообщение в Messenger, Facebook и сообщение в бизнес WhatsApp, которое привязано к вашему бизнес-менеджеру и подтверждено. Когда имеет смысл использовать такие сообщения, когда вы понимаете, что коммуникация с клиентами в Директе максимально эффективна, когда вы понимаете, что большинство продаж идет именно через переписку. Это довольно редкий случай, когда... Используется, опять же, довольно редкий случай, потому что мы довольно немного работаем, порядка 5% мы берем проектов, в которых мы настраиваем трафик именно на профиль Instagram, именно на цели сообщения, чтобы стимулировать активность в самом профиле с целью продажи. То есть в, текущем, в текущих проектах это магазин одежды где основная uh, часть продаж идет именно через Директ и через работу с комментариями и через WhatsApp. Но опять же, там мы используем, не используем эту стратегию именно, потому что максимально эффективное продвижение тестировании показало именно продвижение постов, тех, которые выходят в профиле. Uh, и uh, из недавнего один из моих учеников, который прошел у меня личное обучение по трактированной рекламе Instagram, uh, это, кстати, отзыв можно посмотреть в ВКонтакте, здесь вот он есть, вот он, да, просто чтобы напомнить себе, да, как звучит компания, по-моему, Кедр, Кедр, садовый центр, вот это не сайт, это не Инстаграм, и здесь, в принципе, в отзыве описана та история в обучении, да, мы тут или дегенерацию использовали, и так далее, но потом поменяли стратегию на сообщение и начали получать продажи. Вот это именно тот случай. Вы можете ознакомиться вот на моей странице ВКонтакте да, подробно. Это именно тот случай, когда цель сообщения приносит максимум конверсии. В данном кейсе использовали цель. Трафик на сайт, использовали цель лидогенерацию через литформы, формы и использовали цель сообщения на WhatsApp и отдельно на Директ. И самое эффективное с точки зрения конверсии в продажу показала себя цель сообщения в Директ. Соответственно, мы все остальное свернули, и здесь, масштаб... здесь масштабировали эту стратегию на максимум. Вот. То есть... Это специфическая цель, которую вы должны использовать четким пониманием, что целево, целевой аудитории удобно это делать. Да. В данном случае, в данном примере выше, да, с этим кедровым центром, вы, мы выяснили, что а, люди с лидогенерацией, а, им неудобно разговаривать по телефону. А, с а, трафика на сайт мы увидели, что трафик в большинстве ходит по сайту и делает целевые действия потом, то есть мы плохо контролируем процесс. А когда начали получать сообщения и менеджеры начали общаться с ними в директе, то это и в WhatsApp, да, в WhatsApp кстати, потом отключили, директ показал максимальный показатель, в районе 230 рублей был лид из сообщений в директе. И мы получается получили стоимость, сейчас секунду, давайте гляну, чтобы не соврать, да. сейчас мы перейдем обратно в статистику этого кейса, там у меня вырезка есть, да, ну, чтобы посмотреть. А, вот продажи, которые осуществлялись за это время. Продажи, которые осуществлялись за это время. Сейчас посмотрим. А, тут у меня нет таких скринов. Давайте тогда перейдем в ту статистику, которая у меня есть. А, это уже данные примерно месяц назад закончил у меня обучаться а, тоже его зовут Алексей. Вот. И вот продажи, которые случились. 270 тысяч 800 рублей было получено с таргетированной рекламы. И большинство продаж, как вовсе, не сообщили. Вот. А, то есть вам нужно четко понимать, что эта цель вам подходит, и она будет конвертироваться. Иначе у вас будут расти, расти подписчики, но как такового а, рычага на влияние подвижения чтобы подвинуть человека в покупке потенциально заинтересованного, у вас не будет. Конечно, в некоторых случаях нужно использовать грамотную комбинацию этих целей. То есть, если вы используете одну тактику для привлечения людей в профиль, а потом ретаргетингом догоняете их и показываете им рекламу на сайт, либо конвертите на литформу. форму с отдельным предложением, либо используйте сообщения для того, чтобы они обратились в сообщение профиля, чтобы получить то предложение, которое вам нужно. Все зависит от вашей бизнес-модели, от продуманности, от той статистики, которая уже есть по предыдущим рекламным кампаниям и так далее, на что лучше реагирует, то есть это нужно использовать по максимуму. То есть в первую очередь исследование вашей целевой аудитории, да, даже если вы думаете, что все о ней знаете, то каким образом преподнести им предложение, это уже, может быть, совершенно иная стратегия. Переходим планы к конверсии. Чем хороша конверсия? Она хороша тем, что вы получаете оптимизацию по этой цели, по конверсии, собственно говоря, как и в этих целях вы получали оптимизацию по генерации дом по сообщениям, по трафику. Здесь вы получаете именно возможность сделать Цель конверсии и максимально ее масштабировать. Давайте откроем другой пример рекламного кабинета, службы доставки на обслуживание клиента, который наш находится. И здесь у нас воронка продаж выстроена следующим образом. Вот давайте мы перейдем в Events Manager, чтобы посмотреть пиксель, чтобы увидеть, какие этапы воронки попадания именно в рекламном кабинете есть. Вот, какие используем мы в данном случае в, а, при создании рекламных кампаний максимально эффективно? Вот здесь у нас есть завершение регистрации, покупка и, и инициализация заказа, добавление корзины и просмотр страниц. В рекламных кампаниях а, вы можете увидеть, что здесь у нас есть а, за добавление в корзину. А, это, лид, да, у нас считается с добавлением корзины, а также есть разнообразные рекламные кампании с началом оформления заказа, которые, кстати говоря, показывают тоже неплохой результат. Вот если посмотрите, да, у нас, а сейчас секунду, по фильтру я сделаю отчет по покупкам, чтобы вы видели, да, вот у нас количество покупок, пришедшие с этой целью за начало оформления заказа. Если вы понимаете прогревочную цепочку по лестнице Ханту, каким образом можно подогревать трафик, то можете понять, что здесь у нас довольно теплая аудитория, да, потому что поэтому мы настроили цель конверсии именно на начало оформления заказа. А в других случаях да, у нас тут за добавление корзины, потому что она это более, более холодная ступень лестницы Ханта, и мы ее используем для того, чтобы вовлечь трафик, в дальнейшем его утеплить и совершить продажи. Конечно, по ним есть тоже продажи, и вы можете увидеть статистику здесь, да, вот покупки. Ну, и гораздо меньше, чем в теплой аудитории здесь. А здесь мы их подогреваем. И получаем неплохую цену за это конверсионное действие, которое мы назначили. Но цена за покупку здесь вот такая. Да? В некоторых случаях она нас устраивает, в некоторых не совсем. А в, этом, в этой рекламной кампании мы видим, что здесь гораздо ниже стоимость покупки, ну, на 100-200 на рублей. Надо отметить, что конкретно в этом примере мы используем много аудиторий, которые по взаимодействию с сайтом и по взаимодействию с аккаунтом Instagram, и те, которые звонки поступают, все эти аудитории складываются, отдельно на них настроены рекламные кампании, и производится грамотно их, так сказать, ассимиляция, повышение их теплоты с более холодных на более теплых. <coughs> ну, не будем сейчас об этом заморачиваться, я об этом в личном обучении очень подробно рассказываю, здесь не будем об этом. То есть цель конверсии приводит вам напрямую в лидов. Если вы создали сайт, и у вас там есть заполнение заявки, и если трафик довольно быстро конвертится в заявки, допустим, вы продаете фундаменты, да, и у вас за месяц может накопиться 100 лидов, то э, имеет смысл использовать цель конверсии именно на лиды. В противном случае вы можете, э, ну, на лиды, либо на посещение страницы благодарности после заполнения формы, да, либо... Какую-то цель, которую вы назначили, допустим, прохождение квиза. Вот. Если таких лидов достаточное количество система с легкостью может находить таких же потенциальных клиентов и настраивать рекламную на кампанию, чтобы показываться только им, то цель конверсии то, что надо. Да, если вы еще недостаточно конверсии получили, то можете использовать сначала трафик на эту посадочную страницу, получить конверсии, потом дополнительно создать компанию на конверсии. Продажи по каталогу. Но имеется в виду, что если у вас а, есть товары в, в Facebook магазине либо в магазине Instagram, кстати говоря, а, с недавнего времени появилась возможность добавления в некоторых профилях наших клиентов магазина Instagram а, с а, оплатой на сайте. Да, в России это только доступно. Это тоже вы можете использовать. Это, кстати, очень удобно в формате а, вот, магазина одежды. Да? Ну и посещаемость точек. Здесь, если у вас есть данные, если у вас офлайн бизнес, и у вас есть данные, вы заносите их исправно в посетителей, в точке продаж, которые они приходят, они, допустим, покупают что-то, кофе там, ремонт заказывают какой-то, допустим, мобильных телефонов, да, и вы четко эти данные вносите в CRM-систему с их контактными номерами телефона, то здесь, используя базу загрузки этих телефонных номеров, вы можете там а, обозначить, что посещения эти были именно на точке. И с помощью этой цели вы можете использовать локальный таргетинг для того, чтобы привлечь более похожих посетителей, ну и настроить на этих посетителей ретаргетинг, что будет максимально эффективно. В реальности это очень редко используемая цель, и основные цели, которые дают конверсии в реальности, да, это цель конверсии, цель генерации льдов и на третьем месте цель сообщения. Конечно же при умном подходе и использовании целей трафик при должной настройке допустим в цели трафик вы можете не только назначить конверсионное действие, ну то есть вы можете не просто цель трафик использовать, но вы также можете с целью трафик назначить конверсионное действие при настройке. Это, внимание, очень важный момент, да, когда у вас нет конверсий, но вы все-таки можете использовать как бы аналог цель настройки конверсии в цели трафика. Обратите на это внимание, если раньше не обращали, не обращали на это внимание, это можно использовать как дополнительную рекламную кампанию для получения дополнительных результатов. И так, в принципе, да, я хотел еще показать вам парочку примеров. Вот Давайте пример покажем магазин одежды. Здесь мы исключительно занимаемся продвижением постов. Те, которые набрали больше лайков, комментариев. И выглядит это примерно вот следующим образом. Ну, давайте посмотрим. Да. Вот есть посты. И их продвижение. Видите, оценка качества здесь везде выше среднего, именно потому, что мы выбираем посты с наибольшей отдачей. Мы сначала их анализируем через Live Uh, это не единственный сервис аналитики Instagram, который мы используем, но он наиболее простой, uh, быстрый и актуальный. И потом uh, применяем uh, необходимые посты в этой рекламной кампании. Uh, какой еще пример хотел вам показать? Uh, насчет просмотра с видео сейчас похвастаться не могу, но мы однажды uh, в год примерно используем эту цель uh, для создания рекламных кампаний. Что по конверсиям? По конверсиям сейчас пройдемся по тому рекламному кабинету, в котором я нахожусь, могу ли я чем-то похвастаться здесь для вас. А, ну, в принципе, мы рассмотрели по доставке еды. А, есть еще данные в других рекламных кабинетах, но, к сожалению, с этого компьютера мы туда не попадем. Поэтому ограничимся этим набором примеров. Да, надеюсь, я полноценно раскрыл. И а, рекомендация какая Да, для тех, кто смотрит это видео? В первую очередь использовать лидерогенерацию и конверсии, цель конверсии. В цели конверсии обращайте внимание для того, чтобы ваш сайт был конверсионный, потому что если с него конверсия плохая, я имею в виду, что трафик целевой, попадающий на него, видящий ваше предложение, хорошо конвертится в заявку, если нет то, пожалуйста, сначала наведите порядок с сайтом, а потом туда запускайте трафик, потому что иначе это бесполезная трата времени, какую вы цель, в принципе, не назначить. Если вы, допустим, до этого получили результаты, или у вас есть какие-то данные по Яндекс.Метрике, Google Аналитике, что конверсия этого сайта такая-то, то вы можете рассчитывать на среднюю конверсию, такую же, как в компаниях RSI либо выше. С использованием целей конверсии на сайте вы можете максимально эффективно ее использовать, долгосрок, и компании будут оптимизироваться. Что касается генерации лидов, то это можно использовать без сайта, всегда и везде. И я настаиваю, чтобы вы использовали эту цель создания рекламных кампаний. А вот при создании рекламных кампаний на цель сообщения будьте аккуратны, потому что не всем это подходит, не всегда это нужно. В некоторых нишах это очень хорошо работает, где целевой аудитории удобно вести коммуникацию в вашем мессенджере, который вы выбрали. Если же нет, то, пожалуйста, используйте другие, которые я обозначил выше цели конверсии. Надеюсь, все подробно объяснил. Если есть какие-то вопросы, вы знаете, что их нужно задавать ниже под коммента в комментариях под этим видео. Я обязательно отвечу на ваши вопросы. Также мои контакты будут в подписи ниже, если нужно, обращайтесь за консультацией, за услугами, за обучением. Скину вам подробности, максимально постараюсь ответить на ваши вопросы. Вот. На этом давайте заканчивать. С вами был Алексей Федорцов и до следующих видео.